часто в Щелковском районе. Почки были, трава сухая, деревья, кусты. Вызвали компанию землечист. Приехал инженер, все померил, все по срокам, составил смету, все четко. Вот приехали сегодня рабочие. Все сделали, все ровно. Участок ровный. корешки убрали. Все прекрасно. Мы очень дорого.